Всем привет, с вами магазин 812 фото. Компания Root достаточно давно и крайне успешно занимается звуковым оборудованием. Но радиосистемами компания не занималась вплоть до недавнего времени. И сегодня мы рады познакомить вас с ROD-Link Filmmaker Kit. Отличительная черта ROD-Link от прочих радиосистем заключается в том, что rod работает на нелицензируемом диапазоне частот в 2,4 ГГц, которая работает во всем мире. В этом диапазоне работают такие системы, как Bluetooth и Wi-Fi. Система имеет 128-разрядное кодирование, позволяет беспрерывно отслеживать свой канал и при необходимости переключаться между частотами, что обеспечивает отличный сигнал. Компания ROD заявляет, что качество передаваемого сигнала – Ровно такое же, как и через кабель систему. Заявлено, что система может работать на расстоянии в 100 метров, но об этом чуть позже. Немного о комплекте. В комплект RoadLink входит радиопередатчик, радиоприемник, микрофон петличный круговой направленностью, который имеет возможность смены разъема, кабель для подключения к камере разъемом миниджек диаметром 3,5 мм, а также крепление для микрофона и ветрозащита. Для того, чтобы включить радиосистему, необходимо просто нажать на кнопку включения на передатчики и приемники в течение примерно трех секунд. Включить режим мьют можно, нажав на кнопочку Mute на приемнике или же быстрым нажатием на кнопку включения на передатчике. В режиме мьют кнопка окрасится в красный цвет. Также она будет реагировать и на перегрузку звука. Питаются передатчики приемных двумя батарейками АА. Также есть возможность запитать их через microUSB. Чтобы сменить канал, необходимо открыть заднюю панель слайдер и на приемнике зажать красную кнопку и нажать кнопку Channel. Определившись с канала, нужно нажать на красную кнопку на передатчике. Вот и все, канал поменяли. На задней панели мы видим прищепку, которая позволяет носить приемник и передатчик на ремне или на пояс. Качество сборки лично у меня никаких нареканий нет. Приятный тачковер покрытия и спрятанные внутрь антенны. Все сделано очень добротно. На задней панели мы видим заглушки, которые скрывают разъемы, в которые можно вкрутить горячий башмак. По их в комплекте 2. На камере приемник смотрится вот так. В конце концов радиопетличку берут не за ее дизайн и за заявленные характеристики. Давайте проверим ее в деле. Тест петличной радиосистемы Родлинк. Мне интересно, насколько далеко в условиях улицы будет передаваться сигнал. Слышал я в рекламном ролике о том, что вроде как до 100 метров я сразу смазал карту краски из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зову новых губ, а вы на актьюрне сыграть смогли бы на флейте водосточных труб. Петличка все еще работает, а я уже отошел метров, наверное, на 50. Даже на больше мне, на соточку вообще-то. На этом тесте в общей сложности я отошел почти на 100 метров. Восстановил же связь где-то на 30 метрах. Результат более чем удовлетворительный. Радиопетлички не особо любят линии электропередач. И дабы разнообразить тестирование и немножечко его усложнить, мы ведем съемку прямо из-под линии электропередач. Для того, чтобы немножко стало веселее, мы решили прочитать справочные материалы по физике. 63-я глава «Звуковые волны». Раздел физики, занимающийся изучением звуковых явлений, называется «Акустикой». А явления, связанные с возникновением распространение звуковых волн называются акустическими явлениями. Важным событием в развитии акустики было экспериментальное определение скорости распространения звука. Интересно, как поведет себя петличка, если я сяду в машину. Так, ну вот машина не заведена. Тестируем звук петлички Rodlink Filmmaker. Так, ну вот, наверное, как-то так это все звучит. У меня одет обычный, обычный помпон без э, защиты от ветра. Так, теперь заведем машину. Так, ну вот, машина завелась. Не знаю, создают ли это какие-то помехи. Здесь включился кондиционер. Интересно, как это будет звучать на видео. Мы очень ждали ветреную погоду, но так и не дождались. Поэтому мы решили сымитировать ветер, просто открыв окно. Мы едем со скоростью 60 километров. Ветер должен быть ощутим. Меняем обычную помпушку на защиту от ветра. Так, пока мы едем со скоростью 40 километров, потому что перед нами Мерседес, который не умеет водить. Уже скорость 60. Дует на меня очень приятно. Интересно, как пишется звук. Так, и вот скорость уже 80 километров. Итак, сейчас я решил протестировать светличку RodeLink Filmmaker Kit в условиях помещения. Я гуляю по собственной квартире. Сейчас я выхожу из комнаты, в которой находится приемник. Я зашел в комнату, до которой даже мой Wi-Fi роутер не особо хорошо пробивает несущие стены. Зашел в мертвую зону, где интернет вообще не ловится. Чтобы добавить сложности петлички, сейчас я пройдусь до личной площадки, а точнее до черной лестницы. Она вроде как не так далеко, но там получается очень много перекрытий, которые так или иначе должны создавать помехи в работе петлички. петли. Я действительно остался доволен результатами тестов. Расстояние бесперебойной связи между приемником и передатчиком составили порядка 30 метров, что на самом деле более чем достаточно. Что меня огорчило меня огорчило отсутствие кейса, который бы был кстати при транспортировке. Меня огорчило отсутствие разъема для наушников, потому что, хоть мы и не слышим пиков и это очень круто. Но вместо пиков мы иногда слышим провалы в звуке. Пусть они и но отследить их без наушников достаточно сложно. Еще опечалило то, что экранчик приемника под палящим солнцем не особо-то заметен. Несмотря на некоторые минусы, на мой взгляд, родлинг – это отличная система. И я просто уверен, что уже скоро на рынке она потеснит Sennheiser. И на этом у нас сегодня все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.